Андрей самый нетерпеливый из всех нас. Ира любит красоту и сразу выкладывает все в интернет. Саша рассказывает самые длинные шутки. Миша с Алиной наконец-то стали парой. А Марина отведет нас всех домой. Наташа немного нервничает после работы, но скоро будет в норме. А Олег, как всегда, приходит последним. Занятой человек, ну что там. Кажется, он сегодня всех угощает. Это мои друзья. И такими я их люблю. Будем здоровы и чтобы мы оставались такими, как есть. Кищенелл. Всегда в кругу друзей.